Всем привет, друзья! Меня зовут Санька, и это канал Азевичек Сталк. Будем знакомиться, наверное, так как я занимаюсь тем, что лазю по заброшенным зданиям, ну, исследую их, в общем-то, так. Хотел бы вам посоветовать такую программку, как ВК Таргет. Здесь можно сделать нереально накрутку, лайки. Подписки и все прочее. Подписки в группы. Многое, многое, многое. Ребят, подписывайтесь на канал. Есть вкладка сообщества, где вы можете написать, нравится ли вам мой контент или нет. Я не обижусь. Может быть стоит все-таки поменять что-то на ютубе. И причина, наверное, все-таки во мне. Так как мне нравится одно, а аудитории нравится другое. Я думаю, если вы можете разобраться в том, что больше нравится зрителям, я буду вылаживать более какие-нибудь другие видео, может быть, даже направите на контент. Ну, в общем, что хотел сказать, то сказал. Всем спасибо за внимание. Жду вас в гости. Всем удачи. Всем пока.